Давайте теперь планы перейдем к следующему, немало, не менее важному проекту, который мы уже запустили. Это интернет-магазин совместных покупок SP Маркет. Для нас это также приоритетное направление, очень важное и высокоэффективное в плане работы, который мы также в принципе, по инициативе наших же партнеров из Красноярска, Синькина, Николая Федоровича, вот, постоянно мы говорим слова благодарности за отличную идею и в том, что он настоял в, в ее реализации. Соответственно, также в Красноярске мы э, запустили первый пилотный проект, это э, с Сочинского семинара до Барнаульского, до годовщины мы три месяца откатывали на Красноярске и на Барнауле, э, все, все полностью, э, всю работу сп-маркета. и сегодня у нас полностью готов к работе, и на годовщине мы это объявляли, что э, Вся система очень четко работает. Давайте мы сейчас по основным моментам пробежимся, потому что я сейчас смотрю, многие люди присылают вопросы на нашу почту admin.sobaka.spmarket.biz и многих партнеров просто непонимание, как вообще это работает, что это такое, что такое SP-Market. Основные принципы, основные моменты, основные принципы работы SP-Market. Давайте я сейчас открою презентацию и по ней быстренько пройдемся, чтобы было понятно всем. Давайте вот Обоснов, основа основ, начнем с этого, то есть интернет-магазин совместных покупок это инструмент, это программа, которая позволяет, то есть это полноценный интернет-магазин, который позволяет автоматизировать все бизнес-процессы, для того, чтобы он у вас начал работать в вашем регионе, в вашем городе и дальше по ну, как бы развитию вообще в принципе в целом интернет-магазина необходимо реализовать всю работу на земле, то есть в первую очередь оформить, открыть офис Необходимо организовать всю работу с поставщиками, с бизнесом на земле, а потом уже все это спокойно переводим в интернет пространство и все процессы начинаем автоматизировать. Что такое совместные покупки? Давайте с самых оздоров начнем. Что такое совместные покупки? Совместная покупка – это организация покупки товаров напрямую у поставщика по оптовым ценам. Это может быть просто оптовик какой-то, может быть фермер, может быть любая в принципе, организация, любой розничный магазин, который готов, предоставлять какие-то хорошие скидки при организации совместной закупки. Это может быть как товар, так и услуга. То есть, в принципе, все что угодно мы можем реализовывать именно по данному направлению. Чтобы поставщик продал вам товар по оптовой цене, нужно объединиться с другими пользователями сайта и сделать покупки вместе. Таким, а, так, такие пользователи называются участниками покупки. Объединяет эту группу и берет на себя все заботы по осуществлению закупки один человек. Организатор совместной закупки в дальнейшем это организатор. То есть есть такая аббревиатура у нас орг. Ну, чтобы было понятно, я немного не писать, в принципе, всем, всем это достаточно понятно. Вообще по России совместные закупки работают уже больше 10 лет. Тема, в принципе, не новая. Но уникальность нашего магазина в том, что мы сделали масштабный проект, объединили практически все регионы России и страны ближнего и дальнего зарубежья, возможно, участвовать в совместных покупках. Это первое. Второе, это, конечно же, оплата электронными деньгами, вот я сейчас более подробно об этом буду рассказывать. И третье, это формирование кэшбэка. Вот этих трех пунктов нет ни в одном интернет-магазине совместных закупок, ни в одном столе заказов, которые существуют в ваших городах. Это особенность именно нашего проекта. Организатор в обязательном порядке должен являться членом международного клуба и иметь собственное ИП, либо ООО. Всю ответственность за организацию и выполнение совместной покупки несет э, сам организатор. То есть, по факту, э, интернет-магазин SP Market это готовая бизнес-модель, это готовый проект для людей, кто хочет заняться бизнесом и не знает, чем заняться. Вот вам, пожалуйста, идея, вот вам готовая реализация этого проекта, э, просто берите и делайте. Задача лидеров, руководителей в городах, найти таких подобных организаторов, кто бы мог заниматься осуществлением всех этих закупок. Вот как сказано в этом, в этом тексте, что организатор должен быть обязательно ИП, либо ООО. С физическими лицами мы не можем выстраивать взаимоотношения, поскольку есть определенная ответственность. Люди будут работать с деньгами, будут работать с бизнесом и, конечно же, нам надо все это подкреплять договорами. Обязательное необходимо, чтобы организатор был именно партнером Международного автоклуба, зашел в партнерскую программу, и все у нас работает, вся система через партнерский кабинет. Вот интернет-магазин SP-Market совместный закупок это отдельный проект, это новый проект, но он очень плотно увязан с основным нашим доменом, с основным сайтом личный Личные кабинеты, корзина в частности увязана полностью а, с SP-Market. Вот, и все, все ваши финансы, все ваши покупки, они, соответственно, будут э, пересекаться полностью по маркету и Autoclub.biz. Дальше. Сейчас, как я уже сказал, у нас запущено два э, домена, под домены так называемые, это красноярск.spmarket.biz и barnaul.spmarket.biz. Соответственно, мы э, скоро, я думаю, может быть в конце этой недели, может быть начало следующей, откроем в общий доступ, уже общий домен SPMarket.biz, на котором мы планируем запуск нескольких, нескольких интересных федеральных закупок, в частности по автомобилям одна из закупок, ну и по некоторым продуктам. И продукты Академии красоты и здоровья также будут размещаться на проекте SP Market, SPMarket, .biz. Вот, Поэтому, кто хочет вообще посмотреть, как это работает, вы можете пока что зайти по этим доменам, посмотреть как оформлены закупки, как все работает. Сайт он очень простой, интуитивный. Давайте я сейчас вот покажу вам экран, открою. И мы прям несколько сделаем авторизаций, закупок, чтобы было понятно, как вообще все это устроено, как работает. Достаточно прост, простой, понятный сервис, очень интуитивный, по образу и подобию. Автоклап.бис мы старались сделать, чтобы он был более, более понятным и простым для людей. Вот. Соответственно, в других городах, в которых мы будем развивать s Маркет. market Организаторы подают заявки, как, пример Новосибирск, Москва, Владивосток, Калининград будут, соответственно, привязаны к поддоменам. То есть новосибирск.испомаркет.бис, москва.испомаркет.бис, ну и так далее. Здесь все, в принципе, очень понятно. Вы, заходя на основной домен, выбираете город, у вас автоматически будет сайт переключать на тот город, который вы указали. И вы можете спокойно все заявки, заказы себе в корзину Закидывать. Вот таким образом выглядит сайт. Давайте я, наверное, лучше покажу. Открою сейчас экран. И мы прям... Я непосредственно зайдем сразу напрямую сейчас. Вот кто-то включился. Зайдем на сайт. И вот таким образом у нас выглядит... Сам наш сайт, я сейчас зашел, видите, сверху у нас указан основной домен barnaul.spmarket.biz. В принципе, все достаточно просто и понятно. Вы можете посмотреть всю информацию, ознакомиться с ней на сайте. Что такое совместные покупки, что такое SPMarket. Если вам необходима консультация, можете оставить заявку здесь, форма обратной связи. И полностью все документы подкреплены внизу в подвале сайта. Для того, чтобы начать совершать какие-то покупки, вам необходимо зарегистрироваться. Если у вас нет логина и пароля на сайте Автоклуба, то вам необходимо будет пройти регистрацию. В данном случае, нажав кнопку регистрация, вас автоматически система переведет на регистрацию сайта автоклуб.бис. Видите, вот раздел сразу автоклуб.бис. Ну, я уже был авторизован, поэтому мне сразу в личный кабинет сайт переправил. Сейчас я назад вернусь. А так, если вы не авторизованы, вам откроется форма регистрации, и, соответственно, вы будете зарегистрированы, будете проходить регистрацию на сайте автоклуб.бис. Если у вас уже есть логин и пароль на сайте автоклуба, то, соответственно, вы просто нажимаете «Вход», выбираете свой, свой логин, пароль, забиваете, нажимаете «Войти», и все, вы, вы активируетесь в личном кабинете. В данном случае мы выбираем какую-нибудь покупку любую. Давайте вот просто вот наугад выберу чай кофе. Нажимаем закупку. Смотрим, читаем внимательно а, все условия, то есть статус заказа в данный момент идет сбор заказа. Орг процент идет 15% от этой стоимости закупки. Вот здесь понятно, что если готова без модель, то организатор должен что-то зарабатывать. То есть с этих же организаторских орг процентов а, организатор платит, возвращает нам возвратные кэшбэки, которые мы распределяем в личный кабинет в виде скидки за покупку. И, соответственно, также мы распределяем кэшбэк в структуру пользователям по второму маркетингу. Ну, для новичков, кто новенький сейчас пока не понимает, попозже немножко расшифрую. То есть минимальная минималка – это минимальный сбор заказа, предоплата здесь указана 100%, необходимо оплатить. А, число доставка ожидается, ну, окончание сбора заказов. То есть я так понимаю, что здесь в данном случае указали просто, вот, что до августа месяца идет заказ. Если есть какие-то вопросы, можно написать, задать вопрос. Все контактные данные, адрес, карта привязана, режим работы. То есть полная подробная информация, все описано. Ссылки на различную продукцию, то есть можете также посмотреть. То есть если меня заинтересовала эта продукция, я выбираю смотреть прайс-лист. Мне полный подробный прайс-лист с ценами выходит. Могу выбрать еще все подгруженные товары. И, допустим, меня заинтересовал, меня заинтересовал допустим, Какао. Вот. Я выбираю, допустим, решил себе взять несколько, допустим, два, два две позиции вот какао решил взять. Вот я здесь ранее сливки закидывал в корзину. и Допустим, чай еще добавить. Опускаемся ниже, добавить в корзину. И товары добавлены Продолжите покупки и перейдите в корзину. То есть сам сайт вам предлагает сразу подсказки выплывают и предлагает вам следующее действие. Здесь в данном случае нажимаю «Перейти в корзину» и всплывает окно. Сейчас вы будете перенаправлены на сайт Международного автоклуба. Важно, вам потребуется пройти авторизацию для просмотра корзины и списка заказов. То есть ввести свой логин и пароль. Я нажимаю перехожу в корзину. То есть, видите, я перешел на сайт автоклаб.бис, свой личный кабинет, свою корзину. Здесь, соответственно, мой личный кабинет, у меня высечиваются средства, которыми я могу рассчитываться за все свои заказы. Ну, в данном случае вот, я выбрал какао, выбрал чай, и до этого я выбирал э, сливки у меня закиданные. Общая сумма заказа на 380 рублей. То есть, я смотрю пункт «Самовывоз» указан, то есть я сам поеду в офис по адресу город Барново, проспекление 124, офис 414, режим работы, вот, и поеду, заберу оттуда самостоятельно товар. Нажимаю «Оформить заказ», дальше, ну и выбираю форму оплаты. Выберите способ оплаты. Оплата с внутреннего счета, соответственно, электронными деньгами, либо оплата по карте Сбербанка, то есть в данном случае организатор указал форму оплаты. Здесь очень просто. Ввожу свой финансовый пароль, сейчас ли форма оплаты электронными деньгами, ввожу свой электрон... финансовый пароль, перевести, деньги списываются автоматически, организатор видит то, что я совершил у него заказ. То есть, все достаточно просто, понятно, интуитивно. Я пока показывал экран, не видел вопросы. Давайте сейчас посмотрю, есть ли вопросы какие-то по, по этим действиям. Партнеры из Красноярска очень довольны, Вера пишет. Ну, конечно, здорово. Наша теперь задача, смотрите, в принципе, с точки зрения пользования, вообще, как вся система работает, достаточно все просто. Необходимо просто внимательно читать, можете нажимать, тыкать любые кнопочки, ничего абсолютно вы там не сломаете. Система очень надежна, очень серьезно выстроена. Вы знаете, что мы больше полгода работали над созданием этого проекта. Сложность была именно в том, что мы создавали, опять же, первый уникальный проект и подобных проектов в принципе в стране нет аналогов подобные есть похожие но с ограниченным функционалом и как правило это организаторы работающие в каждом регионе вот смотрите наша сейчас задача как я уже показал у нас работает всего два города Барнуло-Красноярск наша задача масштабно развить этот проект и развить его мы можем вместе с вами только сообща Задача всех лидеров, всех руководителей, ну или кто-то, если есть желающие, кто, кто ищет, чем заняться, готова бизнес-модель. То есть надо найти организаторов, которые будут работать именно, заниматься спо-маркетом. Как я уже сказал ранее, обязательно, чтобы это был человек-партнер международного автоклуба, потому что все у нас работает система через партнерский кабинет. По-другому просто быть не может. Если он не понимает, что ему необходимо стать партнером автоклуба, ну как бы, значит, он не нужен нам такой человек. Если все нормально, то есть то достаточно ему стать партнером автоклуба, и обязательно необходимо, чтобы у него было ИП, либо ООО, мы заключаем с ним договор и предоставляем полный пакет документов для работы. Соответственно, предоставляем доступ в СП-маркете как организатора и проводим с ним полное обучение. Если в вашем окружении, среди ваших партнеров, среди вашей структуры нет людей, кто имел бы опыт подобный, организаторской деятельности, либо нет желающих, кто хотел бы заниматься этой работой. Вы можете найти в своем регионе организаторов уже готовых. У вас в каждом городе очень большое количество организаторов различных совместных закупок. Это и вещи, и одежда, ну вещь, вещи, вещи, одежда, понятно, и питание, и различные сферы. Просто мы более глобально, более широко мыслим. И наш магазин позволяет больше возможностей реализовать именно по совместным закупкам. Допустим, закуп каких-то абонементов в спорткомплексе. тоже мы сейчас в Красноярске по образу систему это также откатали. Вот. И закуп автомобилей, пожалуйста, там еще чего-то. То есть любые-любые возможности мы можем реализовывать именно через SP Market. В этом случае вы можете организаторов найти просто через социальные сети. Если вы не знаете, где их искать, заходите в Одноклассники, контакты, набирайте совместные закупки, и вам просто портянка предложений вывалится по вашему городу. И дальше встречайтесь, вот вам, пожалуйста, потенциальные партнеры ваши, международный автоклуб, и вот вам люди, с которыми вы будете строить вместе бизнес. Что касается работы организаторов, всю работу организатор налаживает сам, то есть взаимодействие с бизнесом. Как я уже сказал, SP-маркет это готовая бизнес-модель, но вы должны тоже понимать, что мы не можем сделать полностью всю работу за вас, за организатора. То есть организатор сам, мы предоставляем полный пакет документов, описание, инструкции, обучение с интернет-магазином. Задача организатора найти фермера, найти оптовика, там, либо какой-то там ну, бизнес, любой магазин, с которым он будет сотрудничать, который готов предоставлять ему товары либо услуги, обязательно, чтобы эти товары и услуги были дешевле, чем они есть на рынке. То есть это обязательное условие. Регулятором всех совместных закупок, качества товара и стоимости, в принципе, будут наши партнеры. У нас вся система работает по принципу народного контроля. Если нам кто-то не нравится, мы просто его убираем из системы. Все очень просто. Вот. Ну, конечно же, заранее, для того, чтобы не было какого-то негатива, заранее надо все это предусмотреть. Также, если какие-то вопросы возникают по каким-то закупкам, мы будем согласовывать это все с лидерскими советами. То есть мы же не видим, что это за организатор, которого вы нам предлагаете, как он будет работать, и мы не знаем, чем он будет заниматься. Много согласований мы будем перекладывать именно на председатель лидерских советов, на лидерский совет, чтобы вы самостоятельно на месте принимали решения по тому или иному организатору. Так, сейчас вопросы какие-то посмотрю. Вопрос Наталья из Нижнего Новгорода задает по авто. Возможно, подробнее узнать. Покупка авто доступна не только партнерам Международного автоклуба. Покупка авто, возможно, любому участнику, но партнеры Международного автоклуба будут получать скидки. Просто вот и все. То есть у нас будет какой-то минимальный размер скидки, там небольшой, допустим, 3% для любого участника. А партнеры Международного автоклуба будут получать скидку в свой личный кабинет. То есть в данном случае при покупке авто вам придется оплатить полную стоимость, которая указана на сайте, и весь размер скидки будет вам возвращаться в личный кабинет в дальнейшем. То есть система она у нас уже реализована, и программа товарооборотного второго маркетинга тоже уже давно работает. То есть в этом случае будет таким образом работать. То есть человек, если не является партнером автоклуба, он просто будет получать небольшую скидку. Размер скидки я пока что не могу сказать по автомобилям, потому что мы сейчас ведем очень сложные переговоры с, с несколькими заводами, с несколькими дилерами, э, отлаживаем всю схему взаимодействия и обсуждаем размер скидки как раз. И я думаю может быть на этой, может быть на следующей неделе уже полная подробная информация у нас будет. И будет э, оформлена как раз закупка по автомобилям на основном сайте spmarket.biz Вот правильно Нина Архангельска говорит. Наталья, пусть становятся партнерами и покупают автомобиль со скидкой. Вот хороший вопрос от Елены, Елена Долгих, SP Market наполняет организатор вопрос всей информацией, конечно, сам организатор, мы даем шаблоны, даем схему работы, то есть это вы поймите, что это готовая бизнес-модель, человек получает готовую франшизу с прописанными всеми шагами, договорами. Все схемы работают, предоставляем личный кабинет, обучаем, мы в этом заинтересованы. Все остальное организатор должен делать самостоятельно. Найти офис, организовать стол выдачи заказов, договориться с фермером, либо с оптовиком. Дальше он должен договориться по поводу ну, минимальной партии отгрузки, по поводу доставки, организовать выдачу этого товара. То есть это все берет на себя организатор. В этом случае мы, конечно же, предусмотрели интерес организатора. Организатор будет накручивать определенный процент, как я уже сказал, процент. В этом проценте будет заложена и его прибыль, будет заложена скидка, и будет заложено распределение по второму маркетингу э, с товарооборота, то есть с вышестоящим спонсором. То есть в это все будет заложено в эти организ... организационные проценты. Но самое главное, наша задача регулировать этот процент и отслеживать стоимость товаров и услуг, предоставляемых организаторам организаторами, чтобы это было не дороже, чем есть на рынке. То есть надо, чтобы дешевле все-таки было, правильно? Ну вот вам простой пример, давайте вот разберем пример на принципе, допустим, покупки молока. Вот, к примеру, я организатор, я договорился с заводом с каким-то молочным, он отгружает мне молоко, говорит, я, завод мне говорит, я готов тебе продать по 10 рублей за пакет молока, но если ты у меня купишь сразу тонну молока. То есть понятно, по одному пакету заводу неинтересно продавать. Я говорю, хорошо. Я создаю закупку в интернет-магазине, и в этом случае, допустим, накручиваю 30% на молоко. Я выставил закупку, и в моем магазине стоит молоко 13, 13 рублей за пакет. А в магазине это стоит 20 рублей. И понятно, что вам будет выгоднее купить по 13 рублей. То есть ну, я собрал, допустим, там 500 человек, каждый купил себе по 2 пакета молока, кто-то больше, кто-то меньше. Собралась закупка, то есть я собрал заявки на тонну молока, собрал деньги со, с людей, поехал на завод, проплатил это молоко и э, договорился с пунктом выдачи. Конечно же, у меня нет холодильника, нет э, нигде хранить вовсе это молоко, чтобы быстро его раздать, заморачиваться. То есть я договариваюсь э, параллельно с магазинами, с продуктовыми магазинами. Я говорю продуктовым магазинам, давайте вот э, вам приедет молоко и вы его сами выдадите. И вам еще какой-то процентик за это я вам отдам, за продажу, за, за то, что вы выдаете. То есть это так называемые пункты выдачи. Франшиза за счет, за счет кооператива, да, это уж точно. Вот, в принципе, схема очень простая. И э, вариации работы, взаимодействия, их очень много. Э, много различных схем. Мы как раз проводим обучение, как с этим работать. Поэтому я сейчас, в общем, я понимаю, что сейчас у нас люди есть и э, те, кто будут просто покупать, есть и организаторы, то есть э, интерес обеих сторон, и для всех сразу рассказать все это очень сложно. Поэтому у кого есть интерес именно в организации совместных закупок, кто хочет стать организатором и получить франшизу от э, международного автоклуба по Испамаркету, э, то пожалуйста пишите на почту. Я сейчас напишу. Вот на почту на эту пишите с админсобакаиспомаркет.biz. Пишите все свои заявки на эту почту админсобакаиспомарки.biz кто желает, вообще можете все любые вопросы по совместным закупкам задавать. И кто желает стать организатором, у кого есть интересные какие-то закупки, то же самое, пишите на эту почту, мы будем их рассматривать. Вот. Записи вебинара, конечно же, будет. Тем более, что сейчас на совете лидеров мы приняли решение, что у нас льготный период будет по предоставлению организаторского доступа. Изначально идея была следующая, то, что мы будем давать Доступ платно, то есть минимум от 5000 рублей будет доступ организатора в сп до 50, в зависимости от того, чем он будет заниматься, от объема работы, товарооборота. Но сейчас приняли решение, что до 1 февраля доступ организаторам будет предоставляться бесплатно. И мы еще дополнительно вкладываем деньги, силы, там, свои, энергию в как раз в об обучение и помощь в налаживании всего этого процесса чтобы у нас SP-Market начал работать на полную катушку. Так что подключайтесь, активнее подавайте заявки, давайте развивать SP-Market по всей стране. Если у кого-то есть вопросы, пишите, сейчас я быстро вам на них отвечу. Вот, хороший вопрос Нижана Зеленчакова. Это может быть предприниматель, который пытается открыть свой бизнес? Конечно же. Сейчас любой, я как постоянно говорю, Международный автоклуб – это инкубатор бизнес-идей, и готовых бизнес-моделей. Если человек вообще не понимает, как заниматься бизнесом, он может пройти обучение по предпринимательству нашему. Наше обучение по предпринимательству. Вот у него готова бизнес-модель, он прошел обучение по предпринимательству. Он уже понимает самые основы и основы, азы бизнеса. И э, подключается э, к СП-маркету. Мы проводим с ним дополнительное обучение по интернету, как он будет вести эти закупки, основные моменты обсуждаем. И, в принципе, и все. То есть он создает, формирует свою закупку, сам заговаривается с бизнесом, с оптовиком, либо с фермером, с каким-то, выгружает прайсы, и все. И, и начинаем работу. То есть в данном случае человек получает готовую бизнес-модель, направление по, по, по потреблению от потребителей, то есть тот бизнес, который интересует потребителей. И самое главное, готовая потребительская сеть, которая будет, будет покупать. Вопрос. Поставщики будут подключаться так же, как в дисконную систему или будет другая схема? Схема будет другая. В дисконную систему международного автоклуба подключают ответственные по работе с поставщиками менеджеры. То есть мы самостоятельно корпоративными силами занимаемся подключением и привлекаем всю нашу сеть партнеров к подключению. В принципе, вы можете задействовать также ответственных и сеть к подключению, но это задача самого организатора СП-маркета. То есть тот организатор, который хочет, я несколько раз сейчас прям застрил на это внимание, тот организатор, который хочет заниматься бизнесом в интернет-магазине SP-Market, он должен самостоятельно решить, чем он будет заниматься. То есть это первое, с чего надо начинать. Есть у вас какое-то предложение от фермера, либо от оптовика, вы можете стать организатором и продавать его товары, либо услуги. Все очень просто. Мы за вас ничего решать не будем. Это не наша задача. И незадача департамента развития. Это должен сделать сам организатор. Представление услуг, конечно же, возможно. Давайте я сейчас открою еще презентацию. По основным моментам пройдемся. Очень много вопросов. Сейчас я видео выложу. А, ну, в принципе, я тут по сайту все показал. Достаточно просто и понятно, как совершать покупки. То есть мы прям с вами вживую все это посмотрели. Вот почта, админ собака spomarket.biz. На нее вот еще раз запишите себе. Можете писать все вопросы, пожелания. Предоставление услуг, конечно же, возможно. Вот, да, по презентации, значит, у нас все прошли. Смотрите, по примеру, вот мы в Красноярске с Сенькиным и Николаем Федоровичем как раз откатывали схему со спорткомплексом Сокол. У них в Красноярске очень крупный спорткомплекс. И он, в принципе, в априори никому не предоставляет скидки. Там и наши партнеры сначала пытались прийти к нему что-то ну, получить абонементы со скидки, он отказывал. И профсоюзы отдельно ходили, тоже им отказывали. но ну, вот мы, как, как плюс, мы объединились с профсоюзами, и у нас появилась возможность именно совместных закупок через интернет-магазины. Мы пришли в спорткомплекс «Сокол», и сразу ему говорим, вам интересно, если бы мы у вас коллективно закупили абонементы? Он говорит, конечно, интересно. Он говорит, мне было бы интересно, если бы вы у меня купили 100 абонементов разово, ну от 100 абонементов, я тогда вам дам там скидку, я не помню точно сколько процентов, ну, там, допустим, 30 процентов, там, там даже больше, по-моему, скидка была, скидка очень хорошая, вот, мы говорим, это да сегодня вопрос, то есть мы создали заявку на спорткомплекс «Сокол» на абонементы, люди смотрят эту заявку, кого заинтересовала скидка, кого заинтересовала цена, он покупает абонемент, собрали 100 абонементов, пошли у него купили, он нам скидку предоставил, предоставил, людям раздали абонемент у себя в офисе. То есть все очень просто, очень просто и понятно. Поэтому э, внимательнее зайдите еще на сайт, изучите, ознакомьтесь э, с ним. Все правила, условия, все, все доступно, все понятно. Э, тоже если есть вопросы, пишите на почту собака админ маркет. Подключайте поактивнее организаторов. Я как уже сказал, вы можете найти их у себя в структуре, можете найти у себя в городе, можете найти через социальные сети уже готовых организаторов, их подключать, подключайте их в партнерскую программу нашу и, и все, начинайте работу. Так, по времени у нас, время у нас уже пора завершать наш вебинар, какие-то вопросы еще есть? Хороший вопрос, Елена задает, СП, в СП-маркете один организатор может быть на город или несколько? Может быть несколько, желательно, чтобы они были по разным направлениям, чтобы товары и услуги не пересекались. Ну, как пример, я вам пример привел с молоком, я, допустим, договорился там с молочным кабинетом номер один, и они мне отгружают молоко, я создал закупку, и другой организатор приходит с этим же заводом договорился и открывает рядом закупку. Но это масло масляное получается, то есть смысла такой закупки нет. Конечно же, организаторы будут разные, SP-Market да, а организаторы будут в SP-Market разные, то есть, заходя, допустим, в barnall.spmarket.biz, вы можете наблюдать разных организаторов по разным направлениям, кто-то занимается продуктами, кто-то занимается вещами, кто-то занимается услугами какими-то, Там продуктовой линейки очень много направлений разных, кто-то колбасой, кто-то рыбой занимается, пожалуйста, это все разные абсолютно люди. Оптовик, нет, не должен быть партнером между автоклуба, это абсолютно вообще не обязательно. И оптовику это не интересно будет, потому что он для себя личных сразу привилегий и выгод не увидит. Оптовику нужны регулярные постоянные закупки, разовые, допустим, даже отгрузки, но оптовые. И организатору вообще, то есть речь об этом вести даже не стоит. то есть Ему достаточно просто найти оптовую базу, либо фермера, который будет отгружать какие-то минимальные партии, какие-то товаров и услуг для того, чтобы организатор мог их в дальнейшем продавать нашим партнерам. Ну, Если вопросов нет в данный момент, вы их можете подумать, сформулировать на почту. Такие вебинары у нас будут регулярные. На следующем вебинаре мы проведем немножко в другой форме обучения, сейчас подумаем. Может быть, проведем как для организаторов, вот, но дополнительно вам сообщим. Всем спасибо, всем удачи. Подключайтесь к СП-маркету, развивайте его в регионах. Это задача сейчас номер один, потому что именно в СП-маркете мы можем полноценно, масштабно реализовать программу второго маркетинга. Именно через него формирование возвратных скидок, и именно через него оптовые крупные заказы и покупки мы можем все это осуществить. Вот. Всем, всем спасибо, всем удачи, пока-пока.